Так, речка, речка поднялась. Насколько у нас речка поднялась? Речка поднялась, мостик у нас вот сделали, мостик. Мы не рухнем с этого мостика? Блин, классно-то как стало. Еще бы знать, что здесь это самое. Коряги внизу не плавают. А я знаю, что они там плавают. Привет. Ой, красота какая. Вообще, какая красота. Ой. Болото на 50 километров. Красота. Ляпота. Йо, в этом году тут можно будет можно будет ходить чего, да? туда пройдем туда, да? на наше место Йоу. вообще классно а это, это для акробатов оставили мостик да не, вроде бы его разобрать надо, чтобы акробатов не было. Как акробаты? Не знаю. что детишки полезут. Я говорю, быть полноценно. Да, полноценно. Yeah. Вот, мы соблюдаем дистанцию. Ты давай там змей дави, а я сзади пойду. Вот у нас речка. Вот. Всех передавил. Рыбки нету. Сюда рыбка заходит, не рестится. тут нету рыбки. Не пришла. Не хочет. А, ты там еще не была в этом году? Нет. Я не была в этом году. Во-первых, дней солнечных для меня было мало в этом году, чтобы не туда ходить, автор. Иди давай. Ты главное их пугай. А? Чего они тебя не боятся? Красота, красота, красота, вообще хоть картинку пиши, красиво. Нормально у тебя ощущение красоты, бокситкой залита. Вот мне, чтобы взять фотоаппарат и сделать доброе дело людям показать. Так ты сейчас грязнешь и просто рассказываешь. Сухо, сухо, все пищит. Сухо, красиво. Деревьев навалило, деревьев опять навалило. Речка... Речка поднималась. Вода рано спала. Табуретка-берлянка. Покажи табуретку-берлянку. Далеко у пула это было. Так, а это на острове. Остров у нас стоит, да? А елочка с той стороны лежит. Ну так света больше будет. Там не видно. Свечивает. Я к тебе подхожу, так ты изолируйся. Ныряй туда. Я а ч? Я уже от тебя Так, дай-ка я это самое. Красиво, реально красиво. Красотища. Я тут не нырну. Я тут не нырну. Берег не подмыт. Красота. Надо бы освоить этот необитаемый остров. Чего надо? Освоить этот необитаемый остров. А тут, между прочим, шире стало. Так тут все равно шире стало. Его это самое, обкромсало этот остров. Это Нет, мне не кажется. Реально шире стало. Красотища. А вода еще долго падать не будет. Не хочет. Елка стоит. Елка стоит. Елка моя стоит. А это у нас осина или альха? Вон она какая вон она какая сколько на метрах метра двадцать то будет больше меньше такая вот у нас красота вот.